Добрый день дорогие друзья, с вами я Куликова Анастасия. Сегодня мы на подносе с вами распишем букет с ирисами и тюльпанами. Итак, у нас уже имеется кисть бельчия лопаточкой и мы начинаем уже краплаками расписывать наш букет. Набрали красный и все пионы красные мы этим оттенком затушевываем, начиная с теневой части. Мы сразу представляем, где у нас будет центр, где свет, где тень на каждом цветке. После чего мы затушевываем другие оттенки зеленые, синие, Итак, следующий этап, который мы с вами начинаем, называется прокладка. Мы берем плотные оттенки и начинаем прокладывать все лепестки центральных цветов. Начинаем мы с тюльпана. Также и маленькие его тюльпаны по сторонам тоже прокладываем. Обычно после этого переходят к другим цветам, но я решила прокласть еще и листья, которые у меня будут теплые коричневатых оттенков. Пока у меня желтый цвет на кисти. После чего мы переходим к следующему цветку, который называется ирис. Он будет белого цвета, поэтому передний план мы прокладываем более плотно и ярко, не беря больше цвет на кисть, уходя в тень, то есть на дальний план. Следующие цветы, которые мы начинаем прокладывать, это пятилистники. Они у нас синего цвета, Вот мы их прокладываем. Почему именно их? Потому что главный цветок у нас будет пион, и он должен оказаться наверху, в самом центре. А голубые пятилестники, они будут заходить за цветы, как дальний план. Следующий цветок мы последний, значит, начинаем прокладывать, это пион он розового оттенка, делаем прокладку, начиная с кубушки и переходя уже к передним, самым светлым лепесткам, потихонечку уводя их в тень. Первого начала лепестки будут более яркие, светлые, а второго начала чуть-чуть потемнее. Сначала прокладываем более светлые части, повторюсь, и потом уводим оба начала в тень. Растушевываем, конечно же, к низу, чтобы был плавный переход. Нам надо еще проложить листья. Берем тепло-зеленую краску, и начинаем прокладывать листья один через один зеленым цветом. После чего добавляем холодного оттенка и прокладываем оставшиеся листья. Обязательно, чтобы у нас образовался у листа центр. И конечно же, чтобы был плавный мягкий переход. Делаем растушевочку. Спасибо за внимание. С вами была Куликова Анастасия. Ждите продолжения мастер-класса в бликовке, травке, чертежке на... через неделю. До новых встреч! Подписывайтесь на канал.